Всем привет, сегодня я играю в Ну давайте отправляйтесь, Мы на карте Самары. Я все готово, давай играть через Мы играем на этой карте впервые. Говорят, она очень необычная и интересная. Что-то не красиво, во-первых, субтитров, в Во карте вторых красивые виды. карта. Карта достаточно небольшая, Нет, не Вот такой вот состав. Быстренько. Те, кто сама расскажет, такие у вас остальные, не совсем такие. А, да, да. Если не такие, то вопросы не поменял. Станция. Осторожно, двери закрываются. Две Сфок. А уже все. Субтитры сделал куда дальше? быстро очень карта. куда дальше? там вроде поезд. дизайнер вот, поезд Самара. Кару 2 В, получается, нужно будет открывать. А кто это вообще в тупике? Село Крисанте. хе Вот такой снег. Тут вот такие перевели на станциях прикольные Внимание, на станции прибывает. Внимание, на станции прибывает Уважаемые пассажиры, не заходите. У тебя не вылетел. Ну ладно, и будем загрузки. Зашибумба просто. Но зато прокатились на всей карте. В общем, почти без остановок. За 8-8 минут. Да, Но на правду, прикрутим. Оп, всё, OK, bad weather, уже лучше. Плюсик. Ну ладно, так там сейчас моему шоу проводить Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. что Вот. А, вот бомба все короче это мой а то вот такой ШИМ мой похож чем-то, а нет, не кабина, ты ехать будешь? P. clean Короче, да, меня больше не будет. Все, заканчиваем видео. 102 Нет, победа матч ну, 102 филиппин и все на самарах едут 4 ну потом поедет добр ну и после добра я mm -hmm. добр да, на первом птице. потом огодаю последний здесь. Вот сразу Первый. Создаю его. только сменю. Вот на это. Лучше сидя ждал. Здорово. Ну... Ладно. До, доставлю поезд. Снова поставлю на запись. Потому а что я его вообще увижу. Чудесным образом я оказался на станции. Опа. Повернулся. Упросил, чтобы меня выпустили. Ой, выпустили. Ой. Ну, в общем, да. Опять я не доехал до речки. Окна но... закрываются. Следующая станция безымянка. Безымянка? Следующая. Ой, да. получается, ну, потеряли. Вы Опять да, не нет, я сейчас не взял. Внимание, на станцию прибывает электрополис. Уважаемые представители, не заходите в заблуждение. Украинская. Станция ⁇ Безменянка ⁇ Кто еще летает наверх? Ханта. Сейчас же логатильный будет. Осторожно! Двери закрываются. Осторожно! Двери закрываются. Следующая станция Победа. Оп и погнали. Скоро-то на солнце. ау а по-моему, самарская карта немножко больше, это еще где годов, ну, мы This is a failure. конечно, что ли? В. В. В. В. все, В. В. В. В. В. В. В. Всё, Тут, так, ну, в. В. В. В карта закончилась крутая тоже ну, тогда всем удачи всем пока как говорится да вот Остановился. красиво так Всем пока и удачи. И сейчас спрошу, это карта Самары какого о годах. А может кто-нибудь вспомнит? Потому что не вижу, на имени карты. Помню, что Самара и все. Ну ладно, тогда всем удачи, всем пока. Пока. Так, такое коротенькое видео. Всем пока и удачи. И всех праздников благ. Пока.